Развивающий канал для любимых малышей. Веселые малявки. Вторая серия Загадочный гость. Привет, мышка Шуша. Привет, сайвунья. Сегодня у нас в гостях жизнерадостный щенок. Он белый и весь в черных пятничках. Ребята, вы еще не догадались, кто наш гость? Еще подсказка, он пожарный Знакомьтесь с нашим гостем Это собачка Маршал Из мультика «Щенячий Патруль» Ах, ах! Вы меня не узнаете, ребята? Это потому, что я сейчас Маршал Головоломка Попробуйте собрать мое изображение Ой, как интересно! Давай, Шуша, начнем А вот и кружочки Поставим их на свои места Давай посмотрим на них внимательно Смотри, Шуша, у Маршала только один глаз А вот и пропавший глаз Я поставлю его на место Ура! Теперь у Маршала два глаза Один, два А у Маршала нет носа Каков же он цвета? Может это нос? Или это нос? Савонья, я нашла! Вот нос. <звы> <звы> Машал, ты на клоуна похож. Ах, ах. А у меня должен быть не красный, а черный нос. Ой, убираю, убираю. Может, это твои шапки? Ура! Я правильно поставила. Ну, тогда этот черный кружок – твой нос. Аф! Аф! Меня что, оса в нос укусила? Чего он так раздулся? Найдите мне аккуратненький черный нос. Откуда тогда этот кружок? Он, наверное, тоже от шапки? Тогда вот это точно твой нос. Аф! Аф! Теперь я все могу обнюхивать. А это что за белый кружок с пятнышками? А ведь Маршал у нас породы Далматинец. У него белая шерсть в черных пятнышках. Смотри, Шуша, может это пятнышки с его щечки? Давай поставим. Ура! Ура! У нас осталось два кружочка. На этом кружочке я вижу значок. Как вы думаете, ребята, что это? А я догадалась. Это значок из его куточки. На нем изображено пламя. Ведь маршал пожарный. Аф, аф! Он у меня светится, когда меня вызывают товарищи по службе. У нас остался последний кружок. Поставлю-ка я его на пустое место Ура! Мы собрали головоломку Аф, аф! Вы справились с головоломкой Теперь мне пора Не уходи, Маршал Мы хотим с тобой хоть минуточку поиграть Хорошо, а вы умеете считать? Умеем Что у меня в количестве одной штуки? Голова один нос. Рот. Одна шапка. Аф-аф, молодцы! А что у меня в количестве двух штук? Маршал, у тебя два уха и два глаза. Аф-аф, опять молодцы! А что у меня в количестве трех штук? Я не знаю. А я догадалась, у тебя три черных пятнышка на задней ножке. Одну, вторую, третье. Аф-аф, молодцы! А что у меня в количестве четырех штук? У тебя четыре лапы. Одна, вторая, третья, четвертая. Аф-аф, молодцы! А теперь мне пора. До новых встреч, ребята! Пока, мацал! До новых встреч!